Друзья, гости, подписчики и неравнодушные к моему творчеству, моего канала. Как я и обещал, я хочу рассказать немного вкратце будет это все, как я лечился от коронавируса. Во-первых, скажу так. Случилось это у меня дома, в октябре месяце, в первых числах, когда же у нас дочерью были в больнице, уже я отправил их. И у меня получился обморок. Почему? От того, что, наверное, у меня поднялась большая температура, под 40, я упал и очнулся на полу. Больше я ничего не помнил. И на следующий, на следующий же день я лежал пластом, и уже жена, не недолечившись, выписала, вышла под, под расписку из больницы, чуть-чуть не -чуть недолечилась она, правда, чтобы меня отправить в больницу. У меня уже было на тот момент поражение легких, очень сильное, 70%. Вот. Ну что скажу? Меня сразу на КТ просветили мои легкие все. Вот. И сразу определили кабит. Ну что, вот сзади меня больница находится, в которой я лежал. Вот обратите внимание, первый корпус. Больница, первый корпус, вторая больница города Дзержинска, вот первый корпус, сзади меня находится, где я начинал свое лечение. Где я был подключен к кислороду, я полторы недели был под кислородом, буквально. Лечение было интенсивное, каждый день уколы, внутривенные, внутримышечные и тому подобные разные процедуры, таблетки и все прочее. Что хочу сказать. Персонал очень отличный. Медсестры это просто супер. Вот. Я выражаю благодарность свою всему врачебному персоналу, всем медсестрам, кто работает в больницах наших. Очень хорошо справляйтесь очень хорошо людей поднимайте на ноги вам большой поклон от меня если кто э, мой канал видит это раз ну вот я обозрел все этот э, так буквально в общем взятом формате вот э, все заснял где я пролежал вот но скажу еще что, когда я пролежал первые дни в первом корпусе второй больницы, меня перенаправили, как только у меня, тогда еще плюс скажу, взяли мазок контрольный на ковид, и у меня пришел результат отрицательный. Это значит, у меня все пошло уже нормализоваться, так скажем. И меня были, были вынуждены врачи-терапевты перенаправить во второй корпус, второй больницы. Второй корпус, Черный, тоже отделение пульмонологии, первый этаж. Вот Такой же хороший врачебный персонал, все отлично было. Там я долечивался еще три недели. Я долечивался. Вот так бы все хорошо. И уколы, и таблетки, и питание. Кстати, насчет питания скажу. Вот такое было питание. Хорошо кормили. Мне очень понравилось. Спасибо всем за заботу такую. Вот. За то, что лечили достойно, хорошо. Не скрою. Очень все добросовестно выполняли вот это все хорошо спасибо вам большое за это вот сзади второй корпус где я долечился я покажу вот сзади ну маленькие нюансы есть такие, то что вот например когда перед выпиской уже оставалось два дня и вот где я лежал вот окно я покажу, вот окно я заснял окно где я лежал, это было Палата номер один, А, она была на двоих персон палата на двоих человек. Ну что скажу, вот два дня оставалось, конечно, и вот человека привезли, какого-то безнадежного уже вообще, не знаю, что с ним, конечно, было, тоже не говорили. Но дело в том, что вот он где-то пролежал два дня, он и кашлял, и дохл, сильно дохл, прямо аж... Ночью прям спать было невозможно. Так сильно он это дохал и э, дышал, очень трудно плохо. Но вот человек ушел на тот цвет. 45 лет ушел на тот цвет. Вот я покажу, конечно, могу показать. Его я заснял тут мельком. Вот. Что скажу? Ну не знаю, может быть кто-то какая-то у него повлияла, какая-то другая болезнь выявилась, чего ли, я не знаю. Но факт тот, что человек 45 лет ушел на тот свет. Может, из-за этой болезни. Может, что-то повлияло еще другое. Я не могу ничего сказать точно. Вот. Но дело в том, что я только скажу всем. Люди, Берегите свое здоровье. Оно удается только один раз. Вот и все. Следите за своим здоровьем. Не повторяйте ошибок никаких. Если хотите жить, живите. И я вам всем желаю одного. Жить и здравствовать. Вот. Ну что, вот я вот выписался, короче, из больницы. Меня выписали первого. Ноября, сейчас я дома, долечиваюсь, хожу в поликлинику нашу городскую, она тут недалеко от, от нас, слава Богу, вот, недалеко от дома. Ну, чуть-чуть двигаюсь, Это еще, конечно, тяжеловато мне дышать, задыхаюсь, когда еще по лестнице их поднимаюсь, задыхаюсь, вот, очень трудно пока, но я думаю, может быть, все будет нормально пока. Вот. Была температура, держалась очень долго, 38. Вот. Но слава Богу, пу -пу -пу -пу -пу. сейчас у меня вот какой день ее нету. Это хорошо, это меня радует. Вот. Только еще одно у меня смущает. Была вот тут диарея. маленькая она прошла. Не вся, конечно. Но, я думаю, тоже подлечусь. Вот. Ну что скажу вам, друзья. Вот я вам вкратце рассказал. Вот. Ну что. Спасибо вам, что вы меня послушали. Жду от вас ну, комментарии, друзья. Вот. Я рассказал вам, как я тут лечился. Что многого <свист> я повидал? Чего я испытал. Вот. Выписался, конечно, сейчас я долечиваюсь на дому, хожу в поликлинику, вот, лечусь на дому. Препараты очень дорогие, мы уже э, потратили очень крупную сумму на лечение, вот. Кто еще придется мне сколько времени пробыть на больничном, пока не знаю. Ну что, с вами был Алексей, доктор Леша, что вы узнали многое от меня. Всем спасибо, ставьте комментарии. Пока-пока.